Всем привет! Сегодня давайте рассмотрим программу, называется Red Organizer, довольно неплохая. Честно говорю, это сделано только только чисто для ленивых. Это тот, который не знает компьютер или не знает, как чистить все, что есть в этой системе в простом компьютере. И давайте начнем потихонечку. Все, что мне интересно, все есть, чтобы у вас не тормозил компьютер, не зависал компьютер. И все ваш мусор за столько лет или за столько времени, которое вы не чистили бывало, мне вот попадалось года по три по четыре не чистили. Ну, сами представляете, это сколько там а, дерьма, честно скажу, в вашем компьютере. Ну, давайте... Посмотрим, как настройки сперва сделать. А, при запуске, ну это в принципе не обязательно, Конт контент меню это это вот она вот полностью пишется. А, потом, естественно, убирать это, что вы раньше делали, а, очищать, ну они в принципе вам вообще не нужны. Один день здесь минималка идет вот здесь самое интересное старые драйвера естественно ставьте корзина она вам не нужна старый файл обновления тем более устаревшие загрузки это устаревшие загрузки это типа вот они здесь что то должно быть у вас здесь Если есть которые важно перенесите их на диск D или что там у вас есть загрузки у меня там стоит там две папки но ну, это и в принципе они вот так вот это после очистки убирайте потом чтобы быстрее работал неверные ярлыки корзина но ну, и все остальное исключение исключение что ваше что нельзя его трогать ну в принципе банджой у меня есть банджур Касперский сервис. Ну, это, в принципе, мне все нужно. К удалению. К удалению это папки, те, которые... Э, сами, если кто-то не знает, лучше... Ничего сюда не ставить. У вас должно быть тут пустое окошко. Лучше, кто не знает, вообще сюда не лезть. Потом папку куда то поставить, очистите, И в следующий раз вы приедете. Вот. Ярлыки удалять. Удалять почему? Потому что у вас много можно или возможно исправить там вот так вот поставьте ну неважно если невозможно он сам удалит и сколько дисков у вас есть и удаляете они у вас в папке темп остаются и у вас куча куча дерьма то же самое ну это в принципе одно и то же все повторяется это программа которая в 100 мегабит ну можете поставить это считать большой до до 100 мегабит она убирает можно вообще ну, в принципе пускай стоит исключение ну в принципе он сам автоматически ставит обновление только вот это ставьте бета версиях проверять обновленную стальной не надо лучше или вообще выключители так просто поставить, чтобы другое. При обновлении вот этой версии, почему-то, э, как я не писал производителю, он виснет, тупит и начинает всякое дерьмо показывать. Несерьезно. Лучше не обновлять. Э, классическое реестр. Так. Настройки системы. Удаляет управляющие параметры. Ну, ну, в принципе, сюда не надо делать. Мне просто там так просто можно убирать. Неважно язык естественно ставите ну, сюда не надо так как у вас будет ключ а, будет облом так это браузеры, это те вы которые что вы где вы лазили это все удаляется вот так вот если у вас слабенький компьютер, но вот это вот деформацию сжатия лучше не трогать, неверные записи. Но в принципе это вот что вот это, что вот это одно и одно и то же убирает одновременно удаление программ. Это все, что у вас есть. Если здесь написано следы, значит у вас есть неудаленные программы. Вот так изменение реестра сюда тем более вам не стоит если вообще никто ничего не знает но ну, в принципе можно чистить если что-то удалили вот я например вот такой вот поставил удалять и вот ставлю и вот так вот можно искать чтобы вам не искать в реестре реестр это Короче. Очень много, много, много, много папок. Вот он. Этот сам реестр здесь. А, мать его. Ой-ой-ой-ой. Короче, здесь долго и упорно. Лишнее убирать. Оширение файлов. Это те, которые они делаются. Оболочки, которые устанавливаются. А, вот. Это вот ваши... Система стоит библиотеки. Т библиотеки это NetFabbek, потом М -м, сейчас не помню, как я забуду. А, сейчас покажу. О, завис. Чуть-чуть. А это пока найдет он. Так, крест. А, библиотеки. Это библиотеки. Вот это библиотеки. Потом делай библиотеки. Ну, много-много-много-много-много-много интересного. Ну, с этой программой, конечно, в основном сделана в библиотеках. Вот они сейчас. Вот они. Вот это все ваши библиотеки. То, что работает ваш компьютер. Так. Запускать вместе с компьютером. Ну, вот так вот. Пишет, можно оптимизировать Кляра. Ну, в принципе, не надо. Вообще, сюда-то, по идее, вам лучше не нырять вот дальше что у нас но ну, это сравнение ну на это тоже самое специализируем настройки но лучше сюда как бы не надо потому что у вас после этого оптимизирования все ваши программы могут зависнуть или просто не будут работать. Так, ну в принципе поехали, сканируем, ну что ж, а пока мисс, сколько он мне, ну минут пять-восемь меня чистился ну довольно неплохо смотрим, что он почистил у нас неверные пути, ну то вот, точки восстановления, естественно, они не нужны, когда что-то вы загружаете или чистите, вы всегда ну вот чистенько об ошибках обязательно удалять, причем потому, чтобы он компьютер не работал по старым ошибкам, чтобы исправлял и делал не новые ошибки, а правильные делал. Ну, может, старые драйвера файлы, ну, здесь вот. И просто очищаем. но у меня, может быть, ну, секунды, минуты у кого-то. У кого-то, может, и минут 15-20, я не спорю, очищать. Потому что мусору может быть много, много и много. Особенно, вот, сколько раз, кому я не ходил чистить компьютер, оху горит и тупит ох невозможно Мне охота его разбить ну вот поставил программку эту включил и она потихонечку очистила. мне 3 гигабайта это буквально я за два за три дня работы сделал у кого-то может быть за столько лет ну и здесь у вас покажет что как и где. Вот она оптимизация системы. Можете интернет оптимизировать, там загрузка и система. Но прежде чем оптимизировать, надо будет почитать. Вот здесь вот посмотрите. Вот это естественно красенькая удаляем, потому что они все удаленные. Вот, только что, что было, она удалилась. Следы в реестре, там вот все остальное. Удаляем удалить ну и вот то же самое все удаляете это синенькие как бы не надо удалять э, так как э, эта система она просто э, держит ну естественно загружаться будет подольше и выключаться будет подольше но в основном ну вот в принципе вся система закрываем все. Да, кстати, почему я говорил, что показывал не только здесь, а вот здесь вот, например, вот эта программа. Вот, удалить полностью с этой системы, вот так вот. Это ничего не надо искать, ничего открывать не надо. Здесь тоже самое есть и вот ремонт ярлыков, но это не та программа, это, это вот эта вот программа с которые которая. На дворкары. Ну вот, он полностью удаляет. Никакого вмешательства не надо. Проще сказать, факер был пьян. Фокус удался. У него не удался, у вас удался. Вот, в принципе. Он все ищет, находит, найдет. И вот. И удаляем вот так вот лучше, не ждать, если написано, лучше удалить. Все удаленно, прекрасно. Все чистенько и начинаю и просто открывается 3 секунды все чисто и прекрасно, ваша система это не только для неленивых и никто не хочет просто копаться и звать себе мастера, чтобы он делал, или ее кому-нибудь, ну в принципе все вязать. всем пока ссылка внизу будет под эту программу и ключи естественно